Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, гости. Сегодня чудесный день, 1 сентября. День знаний. И позвольте мне от всей души поздравить вас с этим прекрасным, замечательным праздником. Дорогие учителя и ученики! Уважаемые родители! Прибойте, старинка! Вот и наступил новый учебный год! Мы желаем вам только светлых дней, хорошей учебы и больших успехов! <Смех> На первый год приглашаются ученики первого класса вместе с двориками и образование, уникальный, который виртуальный и